Приветствую вас, дорогие мои, с вами я, епископ Альберт Радки. наш канал «Взгляд с небесный», не забывайте подписываться, лайкать и расширивайте, пожалуйста, или раскидывайте по своим соцсетям наши видео. Увидел вопросы, вернее, иногда люди задают такие мне вопросы, почему вы не оставляете на канале свои богослужения, свои проповеди. Ну, во-первых, проповеди достаточно много, вот есть причина потому что были случаи, когда пытались вот за проповеди, за все вот эти правильности а, привлечь нас тоже к ответственности, к административной. Вот вы знаете, что очень много. Вот недавно нашумела история, когда Старообряческую церковь где-то на юге нашей страны привлекли тоже к административной ответственности, на 30 тысяч оштрафовали за то, что не указали там какие-то свои собственные данные в книгах или материалах, распространяя тем более в сети интернет. Вот, тоже есть свои, как бы, мы, мы пишем а проповеди только для членов церкви, заставляем, люди слушают и назидаются. В это воскресенье мы праздновали все Троицу или День Пятидесятницы. Вот, я немножко поделюсь тем, теми мыслями, скажем так, которых, которыми я делился с нашей общиной, с нашей церковью. А, ну, как всегда, читал Деяние 1 главу 8 стих, но вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой, будете мне свидетелями в Иерусалиме и по всей Иудее, и Самарии, и даже до края земли. Вот священное слово Божие, да, я читаю из него. И, конечно, 2 глава. Четвертый стих. «Исполнился дух Святого и начали говорить на иных языках, как Дух давал им провещевать». Вот такая история произошла. Но первая дам наверное, нашу писяческую перспективу. Все писятники э, говорят, что вот, вот эта настоящая церковь, которая крещенная Духом Святым, которая получила это крещение, силу получила и стали проповедовать везде. Вот. Но иногда это зашкаливает. Вот если вы изучали писяческую, так скажем, теологию, харизматическую тоже, то... Тут как бы однозначно говорят, что все остальные, не имеющие, не крещённые Духом Святым, они вроде как и не церковь даже. Вот, считается, что в день Пятидесятницы, опять это спорный вопрос для меня, началась церковь, родилась церковь, а три года вот служения Иисуса Христа, первый вопрос, который я поднял перед церковью, я всегда задаю вопросы и хочу, чтобы люди ну, ушли после богослужения с какими-то вопросами, поразмышлять, подумать, а что было вот эти три года служения Христа? Это была церковь это, или, или это не была церковь? Что это тогда было такое? Как это назвать явление? Христос со своими учениками проповедует, люди спасаются, люди исцеляются. Вот, и неужели только в этот день Пятидесятницы ну, родилась церковь? Подумайте, над этим три года, что это было? Три года служения Христа. Вот, вторая мысль – это вот, вот эти 10 дней между Вознесением и Днем 50 с Крещением Духом Святым. Да? Библия говорит, что 500 человек видели Христа, когда Он возносился, 500 Его учеников. И за 10 дней от этой общины, от этой церкви, скажем так, от этого собрания святых осталось 120 человек. Я посещаю Иерусалим, мне показывали эту горницу, узкие улицы, и, знаете, история оживает, когда ты видишь это все его своими глазами. А вот, я пошутил в церкви, я говорю, вот, как пастор, не знаю, кто бы из пасторей хотел вот прийти в воскресенье сегодня, но, грубо говоря, у тебя 500 человек, а завтра ты приходишь, у тебя всего лишь 120 человек, да, минус 380 это большое-большое число, очень-очень много, да, это, я не знаю, 75 больше процентов даже, да, 360, да, там чуть побольше процентов, но не в процентах дело. Наверное, никто не хотел бы видеть такую церковь. Но вот так церковь, если даже так говорить, вот, вот то, что произошло в день Пятидесятницы, кто принял силу? Те, которые остались ожидать. Но что происходит с людьми за эти 10 дней, да? Мы видим иногда, как люди оставляют свою церковь, свое собрание, некоторые по 5-10 по лет, по разным причинам. По разным причинам. Мы, вот это последнее время, время очень такое, подлое время, я назову так, когда очень много разделений в церквях, люди уходят, приходят, люди ищут церкви. Иногда такой вопрос задают, там, вот я пошел по церквям найти себе церковь. То есть люди уже не молятся, а люди ходят. Вот знаете, это такое общество потребителей, там, нравится-не нравится, там, хочу-не хочу, устраивает меня все, не устраивает. Ну, ну, вот такой уровень сегодняшнего христианства, плотской отчасти, да. Когда не молятся, не спрашивают у Бога, неверны там, где Бог посадил, да. Ну, как мы все знаем, э плоды только там, где есть корни. Где нет корней, там нет никаких плодов. Э -э я не думаю, что кто-то из пастырей хотел бы увидеть вот из своей общины, да, придя, ну, грубо говоря, было 100 человек, приходит, а у него в следующее воскресенье, да, там, за 7 дней или через воскресенье, а всего-то осталось там 22 человека, скажем так, или 23 человека. Вот. Но это верно, это те, которые действительно пережили, пережили свою встречу с Богом, пережили свою метаною, свое покаяние, которые остались верны, и с них началась церковь. Так всегда церковь начинается. Церковь не начинается с бунта, схождений, с с каких-то вот разделений, с того, нравится мне этот проповедник, не нравится, я сейчас так, такие мысли говорю, ну, подумайте просто над ними. Церковь всегда начинается, начинается с Бога, она его церковь, она не наша церковь. Хотя очень много людей начинают церкви свои. И это тот начал церковь, я к тому хожу по именам, часто церкви называют в городах даже, по именам или по фамилиям пастырей. Вот, ну вот такими мыслями я делился в это воскресенье, которое прошло на Троицу, на день Пятидесятницы. Вот пару вопросов я задал, накидал и сам себе задал, а что это было, была ли эта церковь три года со Христом? Или это что такое было? Как это явление назвать? Мы знаем, что последний пророк Ветхого Завета был Анкреститель и Новый Завет начался со Христа, а вечерю они приняли до церкви. Были они уже церковью или не были еще церковью? Или мы сегодня что-то другое делаем, когда принимаем вечерю, и, и это нечто другое, то, что в церкви не было, и это до церкви было. В общем, много вопросов. Ну и второй, конечно же, вот этот вопрос принадлежности человека к своей церкви, к церкви, где он был спасен, где он должен вырастать и приносить свои плоды об этом я делился, вот об этом говорил, вот об этом мы размышляли в церкви и такие вопросы оставил на неделю людям немножечко подумать. Благослови всех Господь, поддержите нас молитвенно, есть желание поддержите финансово, карточки есть внизу, вот, ну и конечно распространяйте наши видео и ставьте лайки, это всегда помогает продвигать в Ютубе все наши видео, мы растем потихонечку благодаря вам, нашим зрителям, вот, ну, много всего, что мы делаем, чем, чем мы делимся с вами, вот, и надеемся, что и это видео послужит для вас благословением. Храни вас Бог!